Всем доброго времени суток, дорогие друзья, сегодня мы с вами разбираем расклад. Всеми любимый, всем он давно известен называется он Кельский крест. Я больше чем уверена, что у каждого из вас свой Кельский крест. Но я посмотрела в интернете их очень много. Я пользуюсь им тоже этим раскладом. Но когда я начала смотреть, вообще, как бы обратила внимание на то, что у всех он разный я стала смотреть, какие позиции. Причем даже позиции таких известных школ, в общем-то, не будем сейчас говорить, каких именно, да, они вызывают очень много вопросов. Но во всяком случае у меня, потому что я не понимаю, как можно такие как бы, позиции понять. Для этого нужно отдельный какой-то курс проходить, я так думаю. Ну, поэтому начнем. Вот перед нами схема расклада схема расклада довольно-таки известной школы и вот обратите внимание какие там позиции первая позиция это карта в центре она лежит вертикально на ней написано что на нем что под этим подразумевается я не имею ни малейшего представления Карта номер два, она лежит поперек, и, соответственно, у нее название «Что поперек?». Здесь можно догадаться, что имеется в виду препятствие на пути к цели человека, который пришел разобраться, да, что происходит в данной ситуации. Здесь, по-моему, вопросов нет. Может быть, названо так, как бы не очень понятно, но смысл передан точно. Остальные три карты вообще большой вопрос. Что ему венец? Венец, мы так понимаем, это где-то в районе головы. Посмотрите, где лежит третья карта. Она лежит почему-то в ногах у человека. Если мы берем во внимание, что человек вверх ногами вообще живет, тогда, наверное, это так. Но если это венец, то эта третья карта должна стоять сверху. Логично, правильно? А также четвертая карта написана, что под ним и стоит как бы, совершенно в совершенно непонятном месте. Она должна стоять тогда на третьем месте что позади него, и карта стоит сверху. Что впереди, перед ним, я соглашусь. Поскольку у нас левая сторона – это будущее, правое – это прошлое, то мы как бы тут можем рассматривать, да, что да, конечно, здесь что впереди. Это понятная позиция. Идем дальше. Он сам. Ну, спорная позиция, но объяснимая. Я скажу так. Эта позиция показывает нам, как человек себя проявляет в данной ситуации. Каким он выглядит в этой ситуации. Потому что в каждой ситуации ведет себя человек совершенно по-разному. Где-то он начальник, где-то он слуга, где-то он там. Ну, разные архетипы можно здесь приложить к этому. Следующее. Его дом. Что подразумевает его дом? Это его домочадцы, это его окружение или это строение его дома. Как он влияет на него, энергетика того дома или того места, где он находится. Вопрос очень даже интересный. Девятая позиция это его надежды и страхи, довольно-таки распространенные, часто встречаются в других раскладах. Я скажу так, процентов на 80 она меня устраивает. И десятая позиция это что будет? В моем понимании, это то, чем закончится эта ситуация. И может быть такой вариант, в общем-то, подойдет. Теперь давайте еще рассмотрим вариант. Да? Также то же самое. Описание текущего положения на настоящий момент. Вот здесь уже интересно. Ага. Первая карта, я согласна. Второе, как развиваются заданные ситуации? Ну, возможно. Третья, подсказка, помощь. Да, здесь понимая. Третье, находится вверху. Откуда мы получаем подсказку и помощь? Мы получаем от высшего «я». И раз это сверху, то вполне вариант, меня устраивает выше крыши. А вот четвертое, Позиция тоже непонятно откуда все началось. Почему она как бы внизу, ну, давайте не буду комментировать. А здесь вот пятая позиция – это описание прошлого года еще, предшествующего момента для сложившейся положения. согласно на 150%. А вот шестая позиция – предполагаемое будущее. согласно но если все оставить как есть, здесь можно поспорить, можно поразмышлять. Это оставляю на волю каждого. Вот здесь посмотрите, опять седьмая позиция – это ваша характеристика. от отношение к сложившемуся положению. Повторяется та же позиция, что и в прошлом а, раскладе. И очень я с ней согласна, потому что действительно седьмая позиция характеризует человека, который находится в данной ситуации. Восьмое. То, что вас окружает, это могут быть люди и ситуации. Замечательно. Опять же, мне очень нравится эта позиция. Она здесь конкретная, она здесь понятная. И любой, даже самый непосвященный в тонкости данного расклада человек, с легкостью разберется в этом. Девятое. Это ваши надежды, ваши мечты относительно заданного вопроса. Карта может показывать вероятность исполнения цели. Также могут быть предложены пути для реализации. Ну, ребят, ну как-то очень много вы навешали на одну карту. Если вы хотите именно рассмотреть надежды и мечты, ну сделайте отдельный расклад. А здесь как бы совершенно четкая позиция, девятая, она не так выглядит. Итоговая карта, я думаю, что во всех раскладах итоговая карта, десяточка, она повторяется так же, как седьмая. Я встречала чаще всего так. Следующий расклад. Еще один вариант, да? Смотрите. Первая карта – тематика вашего вопроса и характеристика вопроса. Зачем характеризовать вопрос? Объясните. Я не понимаю, зачем формулировать проблему? Мы и так знаем, зачем человек пришел. То есть он пришел, он вывалил нам. Мы должны, как порядочные тарологи, да, всю эту проблему облечь какую-то форму и в двух-трех словах ее, скажем так, поставить перед картой. Влияние и воздействие на ситуацию, и откуда эти влияния могут идти двоечка. ну согласна, но как-то мудрено сказано. Я бы написала, что мешает, и все, и было бы понятно, понимаете. Третье, это ваше осознание, осознание ситуации, то, что вы понимаете и признаете. Возможно, но вы понимаете, но вы признаете. Нам для рассмотрения ситуации, зачем эта позиция? Человек и так знает, что он понимает и что он признает. Я как таролог могу с ним побеседовать и выяснить, что он признает, а что он не признает. Мне эта позиция не нужна. 4. Подсознание. Замечательная позиция. Но опять же, я не могу понять, почему позиция подсознания находится в ногах у кверента. Он что, топчет собственное подсознание? Или оно у него на уровне коренной чакры находится? Ну, как-то странно. Подсознание это то, что сверху. Связь с эгрегорами это то, что сверху, да, или с высшим я. И опять же, смотрите, в это подсознание входит ваши ощущения, эмоции, догадки, то есть куча всего. И эмоции туда же, и мозг туда же, и ощущения, то есть это эфирные тела, то есть все тела в кучу, назвали это все подсознанием. Довольно-таки странно. А пятерочка, недавнее прошлое, замечательная позиция, я согласна с ней на 150%. Недавнее прошлое, вот оно для нас очень важно, потому что когда человек приходит в какую-то точку, значит, он уже где-то побывал, значит, он прошел каким-то определенным путем. Ведь в эту точку можно прийти по-разному. Да? И то, как он сюда пришел, в эту точку, для а, рассмотрения ситуации крайне важно. И с пятерочкой я согласна на 150%. Шестерочка, в ближайшее будущее, как сложится ситуация, если ничего не предпринимать. Ну, возможно. Возможно. Но вот эта прибавочка, если ничего не предпринимать, я думаю, что потом мы с вами обсудим, если с удовольствием с вами обсудим это под видео. Но я в конце объясню, что я имею в виду. Седьмое. Что вы из себя представляете? Описание вашей личности и готовность к решению ситуации. Опять же, человек пришел рассмотреть ситуацию. Зачем ему описание личности? Неправильно. Вот Семерочка – это то, какой человек в данной ситуации. Как он себя в ней проявляет? Как ребенок или как король, или как хозяин ситуации, или он чувствует себя абсолютной жертвой. Вот семерка показывает именно это. А не что вы себя представляете. Человек не может представлять что-то одно во всех ситуациях. Ну, Мы уже об этом говорили. Да? Восьмое. Окружение, люди, предметы, ситуации. Окружение – люди, предметы ситуации. Причем здесь мы рассматриваем, почему человек не может получить там зарплату, грубо говоря, или там, почему от него ушла там жена. Причем здесь люди, предметы ситуации? Вот как реагирует окружение? Вот это бы мне понравилась такая позиция. Так, следующее. На что вы надеетесь, чего вы боитесь? Ваши опасения, страхи, сомнения. Карта может помочь справ справиться со своими страхами, рассмотреть их, встретиться с ними лицом к лицу. Здорово. Но зачем так много? Надежды и страхи. Все. Кстати сказать, здесь очень четко на картинке это показано. Ну и десятка, как мы говорили, это уже давно известный итог ситуации. да, Ответ на заданный вопрос. Ну и последний, еще один вариант мы разберем. И я приду к самому интересному. Итак, первое. Ваша заданная ситуация, направление, в котором все движется. Ну хорошо, давайте рассмотрим, как она называется. То, что должно произойти в скором времени. Вторая позиция, странно. Третья позиция. На данный момент в этой ситуации лучше поступить так, как описывает данная карта. Странно. Ну хорошо. Дальше. Четвертая. То, что уже свершилось. Четвертая здесь у меня нет описания, но оно соответствует прошлому. Я могу вам вернуть его. Но а, это уже я тут не верну. Вот. И понимаете? Стоп. У меня тут получилось маленькая. Маленькая заминка. Сейчас, секундочку. Вот она. Я сейчас снова выйду в режим докладчика. Вот. И мы вернемся к тому самому а, моменту, где вот мы рассматривали. Да? Вот смотрите, в принципе, нумерация везде одинаковая. Один, поперек два, сверху три, внизу четыре, слева, справа пять, шесть, и здесь столбик а, один, ну как бы... Снизу до верху, от семерки до десятки. также и здесь. Пятерка – это то, что произошло недавно. согласно Шестерка – то, что может произойти в ближайшие полгода с момента гадания. согласно Седьмое. Важные моменты карта показывает то, чем вы дорожите больше всего. Ну, непонятно. Мы рассматриваем конкретную ситуацию. Мы... И тут же в этом же раскладе, чем человек больше всего... Дорожит. Да может он денег любит там, или я не знаю. Может он дорожит больше всего там отношениями с мамой, а пришел узнать совершенно про работу. То есть тут это не, не вяжется. Восьмая позиция. То, что вас окружают ваши близкие, родные, коллеги, друзья. По описаниям карты вам останется только определить, кто это может быть. Да? Карта с мужчина или женщина. А если вы пятерка мечей? На эту позицию. Что вы будете рассказывать? Что это дяденька, который собрал кучу сабелей, идет к вам домой? Смешно. вот Девятое – это ваши мечты, ваши страхи, ваше отношение к мечтам и страхам. Согласна, немножечко перефразировать, но очень подходящее. И десятое – это перспектива. Ну, а теперь самое интересное, самое вкусное. Да, к чему это все? Я тут так долго распиналась. В результате многолетнего опыта, я и обучение, да, я вот понимаю, что вот этот расклад наиболее универсальный. Во-первых, для него не нужно особенных каких-то объяснений. Вот эта карта для этого. Это, здесь все логично и просто. Пришла а, женщина узнать о ситуации. Первая карта, мы смотрим, что усиливает данную ситуацию. То есть мы показываем, как она сюда вообще... Попала в нее, что она тут такого накосорезила, и что она никак не может поймя, понять, чтобы ее исправить, и что усиливает эту ситуацию. Или наоборот, если что-то хорошее, то как что ее усиливает. Второе – это то, что ослабляет. Хорошая ситуация или плохая. Мы здесь не говорим. Она может, эта карта отыгрывается, и первая, и вторая, как в хорошей ситуации, так и в плохой. То есть либо мешает плохому, либо мешает хорошему, но ослабляет эту ситуацию. Третье. То, что скрыто. Почему третье находится сверху? Потому что у нас план творения такой. К нам сначала все, все ситуации, все мысли, все задумки происходят сверху. да, Потом уже ситуация формируется и спускается к нам вниз. Поэтому то, что находится сверху, мы, как правило, не видим, потому что мы дальше, собственно, носа носу ничего не видим. И поэтому эта ситуация сверху. А вот то, что явно, то, что уже спустилось, то, что уже у нас перед носом и практически перед, вот, под ногами, это мы, конечно, не пропустим, и оно для нас явно. И мы это не сможем обойти, потому что просто споткнемся. Пятое. Причина возникновения данной ситуации. Вот это то, о чем я говорила. Как человек дошел до жизни такой? Как он попал-то сюда в эту ситуацию? Что предшествовал-то этому? Что с такой важной случилось, что человек попал именно в эту точку? Вот пятая карта нам это показывает. Шестая – это возможный исход. Предпринимать, не предпринимать, мы об этом не говорим, но рассматривается она вместе с десятой позицией, потому что они перекликаются между собой. Теперь смотрим на нашу любимую семерочку. Мы уже поняли, что в семерочке мы характеризуем человека. Да? Это данная ситуация, что данная ситуация значит для кверинта. Или для меня, если я гадаю на себя. То есть, какой я в этой ситуации, что она для меня значит, чему она меня учит. Восьмая позиция. Что ситуация значит для окружающих? Зачем эта ситуация для окружающих? Либо, ну, в зависимости от постановки вопроса, да. Как отреагируют люди на эту ситуацию? Или как они уже реагируют на эту ситуацию? И как они влияют на меня? То есть что ситуация значит для окружающих соответственно, для меня? А вот девятая очень интересная позиция. Про страхи и сомнения я очень даже согласна со многим. Но здесь есть прекрасное уточнение, которое когда-то получила замечательного учителя. Называется она «Истинные страхи и сомнения». Почему именно так, а не по-другому? Да потому что истинные страхи и сомнения – это совсем не то, что осознаваемые страхи и сомнения. Человек вам может говорить, «Ой, да я так боюсь, там тра-та-та-ра-ста-та -та, одного Но когда мы откроем и увидим, чего он действительно боится, то есть человек может бояться следствий, а причина может крыться совсем в другом. И вот поэтому, когда девятую позицию мы открываем, и видим истинные страхи и сомнения человека, которые лежат именно у него на подкорке, именно страхи, которые он даже не осознает. Вот тут нам открывается совершенно интересная картина. И, наконец, десятое – исход ситуации, которую мы рассматриваем, как уже было сказано выше, вместе с шестерочкой. Потому что для исхода ситуации, я считаю, недостаточно одной карты. Вот всегда хочется ее уточнить, всегда хочется вытащить доп, да, ну В любом случае, вот как-то более просветить, вот осветить с разных сторон. Но когда мы имеем уже две карты, нам становится намного легче. и То есть у нас перекликаются они между собой. И таким образом мы получаем более сильную картину. При этом я не могу сказать, что никогда не надо вытаскивать допы. Мне, когда непонятно, я всегда вытаскиваю допы. Чего и вам желаю. Если вы со мной не согласны, я с удовольствием с вами обсужу. Все, что вам не понравилось в моем видео и с удовольствием а, узнаю, что вам понравилось. Так что подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. Это только начало, будет очень много интересного. С вами была Инна Авалон. Пока!